Итак, с чего начинаем покрывать? Я беру кисть. Я беру кисть из флакона и изнутри флакона убираю лишний материал. Оставляю слегка смоченную кисть в гель-лаке. Совсем небольшой материал. У меня сейчас средний пальчик, поэтому достаточно. Увеличиваю. Вы видели и так покрываю в лаковой технике чуть-чуть не дохожу до кутикулы соблюдая боковые параллели Запечатываю. вы можете не запечатывать можете потом подпилить ноготочек а теперь завожу материал под кутикулу. Немножко помогаю, оттягивая большим пальцем левой руки кожу. Кисточка моя лежит горизонтально. И уголочек кисточки заводит материал под кутикулу. С левой стороны то же самое, я делаю, но другим углом кисти левым проглаживаю ноготок, если вдруг крупинки, первый слой готов в лампочку. Я сейчас покажу, как покрыть. Немного иначе, ведя кисть под кутикулу. Начинаем опять с того же. Набирая на кисть совсем немножко материала. Кисть такая полулысенькая. Проглаживаю ноготочек. Уголочки прокрашиваю. Левый уголок. Боковая параллель, запечатываю, прогладила. Теперь материал подталкиваю и контролирую при этом процесс. Я рекомендую этот способ использовать, когда вы уже веером кисти, вполне умеете делать ноготочек у меня смотрит немного вниз под углом примерно 45 градусов и проглаживаем так. лампочку еще первый слой еще способ угу. Снова набираю немного на кисть, это первый слой. Да? Прокрашиваю ноготок в лаковой технике. Конечно, без чистого маникюра это невозможно сделать. В данном случае я делала маникюр по сухому, в сухой технике комбинированного маникюра. И теперь распределяю материал кисти веером. И веером начинаю от левого угла, оттягивая кожу, прохожу к правому. И прогладила. Материал лег ровно. Для первого слоя великолепно лампочка. Второй слой гель-лака. Итак, снова беру кисть, на ней немного гель-лака в Прокрашиваю в лаковой технике весь периметр, который я собираюсь покрыть цветом. Запечатываю. Вот на данном этапе запечатываю. Теперь прохожусь под кутикулу веером, распределяю кисточку, нажав на нее на середине ногтя, и когда нам превращается в веер, уголочек этого веера завожу под кутикулу, проглаживаю в конце на себя в левую сторону. То же самое в левую сторону я слежу за кистью и за каждой ворсинкой прогладила на себя теперь чтобы совсем распределить и чтобы не было даже намека на проплешины набираю на кисть немного больше гель-лака или примерно так как покрывали ставлю вот такую капельку шишечку И убрала пузырь так не убрала и эту капельку подвигаю в сторону кутикулы будьте внимательны перед этим вы должны обязательно пройтись в лаковой технике по всему ноготку все ваш ноготок идеальный Лампочка. и ваш тоже подписывайся на мой канал чтобы не пропустить интересные и новые уроки.